Сегодня за божественным Другим мы слышали хорошо известную притчу Господа Иисуса Христа о сейте. Вышел с сейте, сейте, семя, и часть семян упала при дороге, и поплевали семена птицы. Часть семян упала на почву сухую, и хотя и проросло но поскольку зимы там было мало, то скоро засохло. Часть семян упала в терния, и терния поглотила добрые семена, и не принесли они плода. А часть упала в добрый землю и вот эти семена принесли Богу. И толкуя эту притчу ученикам, Господь говорит о том, что семя это Слово Божие. И вот Господь, через апостол, через святителей, святых угодников Божьих. Распространяется, чтобы это слово вошло в уши каждого человека, чтобы оно дошло до сердца каждого из нас. Но, увы, не все воспринимают это слово так, как Бог. Господь объясняет, почему. Многие слышат слово, но для кого-то это слово не важно, и как бы в одном ухо влетает, а из другого вылетает, как он говорит. Для человека важно что-то другое. Он не обращает внимания, не всредотачивается в этом слове в жизни. То есть дьявол приходит и похищает это слово прямо в него из э, сердца. А у другого сердца вроде бы готово к принятию слова. Он с радостью принимает вести Евангелие и он принимает всю церковную жизнь, он удивляется и выражается э, тому, как все интересно, как все устроено в церкви, он принимает все канонные наставления, старается церковной жизни, делает это с радостью, но вот не хватает его нетерпения. И когда приходит какая-то скорбь, оказывается, что веры-то не хватает, отпадает. Потому что, когда будет хорошо, то и легко было, и молиться, и ходить в храм, и исповедовать веру. А когда пришли трудности, вот тут-то и испытания человек не может выдержать, потому что э, нет у него корня, корень, как говорит Господь. А иное падает в тему. Да, вроде бы, Душа человека принимает Слово, но потом постепенно вот все эти житейские э, наши проблемы, дела, то и какие-то э, наслаждения, которые мы принимаем в нашей жизни, все это э, на нас наваливается, все это мы как бы в этом начинаем жить. И самое главное, Слово Божие, оно остается у нас без холода. Мы увлекаемся той жизнью, которой живут все люди, все язычники, не принимающий слово и знающие банки. И вот это семя Слова Божие, тоже не приносит плода человеку. Но есть те, кто принимает слово, добрую почву своего сердца, и трудится на своей почве своего сердца, очищает от сорняков, спахивает, поливает, удобряет, и тогда семя это постепенно приносит плоды. Вот что говорит Господь. Но слова Господа относятся не только к каждому конкретному человеку. Они будут относиться и к большому обществу. Например, к Израилю. Мы знаем из Ветхого Завета, что Израиль принял, получил Слово Божие. Но вот сохранил ли он его? Смог ли он его возрастить? И вот сегодня мы, совершаем память одного из ветхозаветных пророков, осень, который жил в 9 веке Рождества Христова. В то время могучее, величественное Израильское царство, которое достигло своего э, пика, могущества преда Дегида, соломоне, разделилось на два, на северное и на южное. И в северном царстве, и в южном царстве воцарились нечестивые государства, которые забыли Слово Божие, которые забыли Закон Божий, стали поступать нечестиво, поступать по э, своим похотям, по своим желаниям. Для них главным стало богатство, для них главным стало завоевание, для них главным стало э, собственные желания и стремления, греховные и нищие, и в вдох, и те, кто нуждался, оказались в этом царстве забвением. И вот Господь воздвигал пророков, которые начали обличать народ Божий: Вы живете неправильно, вы живете не по закону Божьему. Если будет продолжаться так, то э, грозит вам катастрофа". И вот один из таких пророков был Госсий. Э, у него была непростая личная история. Он, он любил женщину, женился на ней, а эта женщина оказалась ему неверна. Вот такая драма жизни. Была. И он переживая это неверность своей жены, своей жены, он понял, Господь ему вложил. Вот то, что у меня в жизни сейчас происходит, то же самое происходит и с Израилем. Израиль оказался неверным первым из пророков вел э, образ брака, образ взаимоотношения Бога и Его народа, и Израиля. Вот как брак и соединение двух любящих сердец, соединение, предполагающее любовь, предполагающее верность, взаимопомощь. так и Бог обучил себе народ свой заветом. Так что и Бог заботится о своем народе, и народ. Призмом был отвечать Богу любовью и доверием, но этого не произошло. Народ оказался неверен, начиная с царей, и весь народ оказался неверен Сыну Господу, нарушил этот брак. То есть, произошел блог, духовный труд. И вот эта тема э, подвигла Осию на великое пророчество. Он стал говорить об Израиле как о неверной супруге. Вот такие слова мы слышим. Судитесь с вашей матерью, судитесь, ибо она не жена моя, и я не муж ее. Пусть она удалит блуд от лица Своего и полюбодеяния от людей своих, дабы я не разоблачил ее до нога и не выставил ее как день рождения ее, не сделал ее пустыню, не обратил ее в землю сухую и не уморил ее в жажду. Вот такие прямые слова, говорит Осе.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 И возвращусь к первому мужу ему, ибо тогда лучше было мне, жить теперь. А не знала она, что я, я давал ей хлеб и вино и елей, и умножил у нее серебро и золото, из которого сделала и нескуканого Алла. Зато я возьму назад хлеб мой в его время, и вино мое его полу, и одним и мой, чем покрывается нагота ее. И мне открою сровоту ее, пред глазами любовников ее, и никто не исторнит ее из руки моей. И прекращу ее всякое веселье, праздники, и месяца ее, и субботы ее, и все торжества ее. И опустошу виноградные лозы ее, и своковницы ее, о которых она говорит, когда у меня подарки, которые подарили мне любовники мои. Я превращу их в лес, и болевые звери поедят их, и накажу ее за дни служения малым, когда она ходила им и украсила себя с и ожерельями, ходила за любовниками своими, а меня забывала, говорит Господь». И эти ось вроде говорит о жене своей неверной, но оказывается ей в народе, который впал в духовный дух, который стал поклоняться идолам, который забыл благочестия и Божий закон. Но и таким образом, вот что происходит в этом народе. Вместо правды – ложь, вместо милосердия – жестокость, вместо подлинного богопознания – обряд, внешний обряд. Да, эти люди – Вроде бы совершали эти обряды, продолжали совершать, наносить жертвы, продолжали э, совершать какие-то хождения, но сердце их далеко от Бога. И что же сделает с таким народом Господь? И вот удивительно здесь откровение, которое дано нам через порога Оси. Вот по закону, если жена оказывается неверна, то муж должен им представить судом. Ее должны выбить камнями. Он не может ее принять. Он осквернится от того, что делает ее. Но через оси Бог открывает лично другую. Оси принимает свою неверную суду. Он говорит, посему год вот, я убеду ее, приведу ее в пустыню и буду говорить к сердцу ее. И дам ей оттуда виноградник ее и дарил охот пред двери надежды, и она будет петь там, как в одни своей, как в день выхода своего из земли единицкой. И будет в тот день, говорит Господь, ты будешь звать меня муж мой, и не будешь более звать меня Вааля, и удалю имена Ваалов от уст ее, и не буду более вспоминаем имена их. И обручу тебя мне век, и обручу тебя мне в правде и суде, в благости, я обручу Тебя мне верность, и Ты познаешь после. Осия говорит Слава Богу. Господь готов принять свой народ. Готов умилосердиться над своим народом, над своими людьми, над те, которые были ему неверны, если они захотят обратиться. А обращение – это не просто нечто внешнее. Обращение это, когда человек обретает милость в сердца, сердце, когда он хочет искренне сердцем своим послужить Богу. И Оси говорит такие слова. «Что сделал тебе Ефрем, что сделал тебе Иуда, благочестие ваше, как утренний туман и как рассаскало исчезающее. всему я поражал через пророков и бил их словами куфт моих». И будет как восходящий свет, ибо я милости хочу, а не жертвы, и Боговедение более, нежели все всесожжение». Вот слова, которые часто повторял Господь. Чего Он ожидает от нас? Не жертвы, ибо если жертва приносится э, в нечестии жизни, если руками человек приносит жертву, а сердце Далеко от Бога то это жертво не принимается. Господь ищет наше сердце. Милости хочу, а не жертвы. И э, это пророчество, оно относится, конечно, и к нам, и к каждому из нас. Ибо каждого из нас любит Господь. Не отворачивается ни от кого. Желает спасения каждого. Но нам нужно обратиться к Нему. Всем сердцем своим. Нам нужно сменить жестокость на милости. Сменить ложную правду. Обрести правду. И следовать ей. И тогда и нас помилует Господь. И тогда Он нас примет в свои И тогда Он возвысит нас. И откроет нам путь в Царствие Божие. И тогда Совершится самое главное, чего мы хотим, чего вы жаждаем нашей жизни – единение с Богом. Но от нас Господь ждет искреннего покаяния. Вот о чем напоминает нам сегодняшняя книга «Рока Оси, о чем напоминает нам сегодняшняя Евангелие. О том, чтобы мы учились слышать Слово Божие, принимать его все в сердце, взращивать в себе духовные плоды, которые войдут в вечности, которые приняты Господом и откроют нам путь к Его вестому Царству. Аминь.